Пятницу 10 марта в концертно-спортивном комплексе Уникс стартовал ежегодный фестиваль Студенческая весна-2017. Студ-весна это самая яркая часть студенческой жизни, то, что запоминается на всю жизнь и заряжает тебя самыми положительными эмоциями. Первыми свои творческие программы представили студенты Института фундаментальной медицины и биологии и Института геологии и нефтегазовых технологий. До начала одного из главных мероприятий года за царила полнейшая суета. Техническая группа вовсю устанавливала декорации а участники фестиваля репетировали и пытались бороться с волнением. Виталий медицины. Оба института подготовили невероятно интересную программу. Мы, как строитель института геологии... Честь открывать весенний фестиваль выпала студентам института геологии и нефтегазовых технологий, которые привели зрителей в зеркальный мир университета, а точнее показали души колонн главного здания. Напоминаю, что сегодня уже 1399 день на нашем предприятии без единого происшествия. А это значит, что мы имеем все шансы быть признанными международной комиссией, а простом отделением. И я думаю, никому не нужно напоминать, что это значит, что мы всем коллективом полетим отдыхать куда? Правильно, в Лур. Программа их представления была обширной, на сцене можно было увидеть и папури со всеми любимыми песнями, сцены средневековья и даже вид трагическую судьбу цыганки Кармен по мотивам одноименной новеллы про Мирини. Института фундаментальной медицины и биологии предстали совершенно непривычном готическом образе и с ярким лозунгом на сцене «Мечты наяву». «Студенческая весна» — это мероприятие, которое объединяет тысячу студентов Казанского федерального университета. Кто-то находит себя, кто-то друзей, а кто-то приходит поддержать своих одногруппников. Следующими свой институт представляют студенты Института стали философских наук и массовых коммуникаций. Института вычислительной математики и информационных технологий. Диана Шилова, Леонард WTR, Универньюз.